Прикол, всего контроля доступа, есть кнопка реверса, я никуда не могу поехать без ключа, ключа у меня нет от этого лифта, то есть я не могу на нем поехать, здесь вот кнопка реверса есть, она работает, но она работает странно, то есть она свои функции выполняет, но когда я на нее дальше нажимаю, моторчик привода двери начинает дальше вращаться. Бред какой-то. Вот смотрите. Так и моторчик можно спалить. Капец. Еще кто-то тут повел. Почтовые ящики Если учитывать какой тут контингент живет То Моторчик тут Приводит двери, Сгорит Вот-вот скоро